Привет, друзья! Я в Грузии с семьей, с детками. Мы mm. находимся mm. в Тбилиси. Сзади меня он самое высокое здание, которое я видел в своей жизни. Выше я еще не видел. Я не знаю, правда, сколько, сколько там этажей. Начинаю свое видео отсюда. Зашел вот в магазин мобильной связи. за сим-карточку. Значит, э... сцены. Интернет. 4000 мегабайт, это там 4 гигабайта. 10 ларий стоимость. Приехали сюда 3 дня назад. В общем, первое впечатление от Билиссии очень положительное. Все очень красиво, все ярко. Играет музыка. Чуршкело, вино, короче, горы. Все, как я говорил, мой один друг. В общем, все классно. Приехали сюда с детками. И, конечно, мы ищем отдых. Такой, чтобы был комфорт не нам а деткам, потому что они у нас требовательные, им нужны горки, качельки, соки, в общем, все это надо. И вот в центре города мы этого не, просто не нашли. Три дня ходим, гуляем, вот нам подсказали только один торговый центр. В первый день зашли в него, да, там есть на третьем этаже на улице Руставели, по-моему, да, это улица Руставели. Вот здесь есть торговый центр, вот тут на одном из этажей, там, в общем, есть там Лабиринтики, в общем, там какие-то аттракциончики. Вот. А есть один парк, но вот мы были вечером, он был закрытый Именно как бы парк такая, закрытая территория. А вот именно кафешек таких там, даже Макдональдс, даже нету детской комнаты. В кафешках нету детских комнат. Короче, тот, кто будет делать бизнес в Тбилиси, ребятки, примите это во внимание. Какую-то горку можно поставить, это не затратно, а реально привлечет семейные пары с детками. Вот мы ищем, допустим, мы в поиске, и не можем реально конкретно найти даже какую-то кафешку. Местной кухни еще не пробовали. В основном питаемся дома. Мы живем в центре, в самом, там, 500 метров от площади свободы. Сняли. Нас встретил хозяин квартиры этой в аэропорту в 2 часа ночи. Поселил, в общем, как бы нормальная квартира. Стоимость, по-моему, 750 гривен это 20... 30 долларов в сутки. Вот, мы ее сняли на три дня. Вот. Цены в магазинах э, дороже немножко, чем у нас. Я из Украины, немножко дороже, чем у нас. Заходил в Спар первый день. Еще не знал, в общем, куда идти. Нужно было что-то купить срочно. Кашу, овощи, фрукты, молоко. Э, там все дороже, чем на рынке. Вот. А потом нашел рынок, конечно. Там очень хорошие цены, очень вкусные фрукты, овощи. Уже есть арбузы, дыни, абрикосы, очень такой вкус, прям насыщенный, реально классный-классный такой прям, но непередаваемый. Я обожаю такие овощи, конечно, фрукты, вот. Поэтому питаемся, пока без дома. Очень вкусное черчелло, вино. Вино покупали, даже в первый день купили литр вина красного, полусухого за 8 лари. Движение, вот Сергей Коломойцев тоже тут был в Тбилиси. Конечно, сумасшедшее движение, люди гоняют вот, пешеходных переходов. Я не знаю, в общем, они вроде бы где-то и где есть, но они как-то там, их не видно, в общем. Вот И переходишь дорогу как угодно, в общем. Конечно, люди пропускают. Очень много туристов. Играет музыка, в общем, по вечерам все зеленое, горы, воздух. Классно. Потом узнали, допустим, за парк, же нам мы все ищем парк, узнали, есть парк, тут находится на горе Тацминда, по-моему, могу ошибаться. Я еще плохо путаюсь, в общем, в названиях. В общем, поднялись мы на эту гору вечерком, там очень красивый вид, панорамный. Там целый парк, в общем, такой большой парк развлечений. На следующий день приехали, купили билетики, детки покатались на аттракционах. В общем, поразвлекались, конечно, обалденно. Вот. Наташа снимает фотки, там выкладывает в общем, на свой Инстаграм. Тоже заходите, смотрите. Отзыв обо всем на свете. Сегодня были на серных банях. Э, такая прям классная, конечно, архитектура. Городу 2000 лет ввелись, если что. Ну, вот. И тут, конечно, очень много всяких, всяких старых сооружений. Э, возле северных бань был так водопадик, очень красивый. Мы это засняли, прям очень прикольная природа. Кого? Здесь у меня хлеба деньги, Помоги. по-моему. Все, все, все. Нужно идти, бабуль. Хлеба деньги, я надо, надо, надо идти. Сейчас дам на хлеб, сейчас дам, сейчас дам. Давай, давай. Держи, держи, а держи, лар, держи, держи, держи. Лар, Ларик, Ларик, Ларик, Ларик, Ларик. Лар, лар, лар, держи. Лари выбросила. Ну, в общем, дружественный народ, все улыбаются, все помогают, подсказывают в общем, по возможности к многим, в принципе, что-то спрашиваю в общем, где что-то найти все подсказывают, прям и видно искренне и, и вот там э, нужна была одна услуга. Прям вышел охранник с э, отеля, позвонил своему другу. В общем, начал что-то узнавать, э, перезвонил, потом отошел, опять пришел. В общем, ну как-то люди прям, вот, я не знаю, искренне. Я такого не видел, знаете, чтобы прям э, из-за своей какой-то корости, там, за своей какой то выгоды как-то тебе помочь. Нет, вообще просто, реально искренне. Что тебе помочь, брат? Слушай, там то-то, то-то. То есть вообще нормально. Вы откуда? Из Украины? О, ля-ля-ля-ля. Э, другой идет, там говорит: типа: э, вчера был день России. Я так понял, я не знаю просто, россиян всех с праздником, если он был. Вот, ну, вот грузин один идет, говорит, брат, в общем, с днем в России, там сегодня футбол, туда сюда. А я говорю, я из Украины. Он такой, а! И пошел, типа. Думает, что? Или Украину не празднуют. Ну, в общем, не, не, я не за то вообще просто. Ну, как бы вот так вот я прям улыбнулся. Короче, нам тут очень все нравится, очень все красиво. Советую посетить, конечно, Тбилиси, потому что это исторический город. Правда, я плохо знаю, какая история в нем. Просто знаю, что старый город, которому 2000 лет, в котором живут хорошие люди. Говорят, очень вкусная кухня, но мы ее попробуем обязательно. Вот С детками сегодня опять идем в парк, гулять. Сейчас у нас дневной сон. И будем дальше изучать город. Река тут какого-то такого коричневого цвета, прямо в центре города. Проезд в автобусе стоит 50 тетры, это, это пол лара, в общем, это сколько это получается. Умножить на 10, это будет 5 гривен в Украине, и э, надо умножить на 2,5, это будет доллар. Сколько там получается? Хорошо поет. Короче, сколько это получается? В общем, 100 ларий это 250 ларий это 100 долларов. Вот. Вот такой... Ну вот, сейчас взял еще винчика. В общем, литр 3 ларя всего лишь. Попробовал сухое белое, вроде ничего, с, с кислинкой. Попробую. Ну вот, я вот сейчас иду к себе домой. Ну, туда, там, где мы сейчас снимаем квартиру. Это такие улицы маленькие. Вот такие вот в основном тут дома. Видите? Вот такие вот. Ну реально, блин. И тут офис, и тут детские садики вот в таких вот домиках. Это все это все вот от центра буквально вот за углом. Просто от центра за углом. Надо дорогу переходить осторожно. Потому что люди гоняют. Не, все останавливаются, пропускают. Но все равно, знаете, в целях безопасности надо осторожненько. Вот там вот центр. Вот там вот Как бы вот в сторонку отошел и все. А вот к сверху, сверху, вот там вот видно, э, там обзорная, э, туда поднимается подъемник. И там, в общем, обзорная такая вот э, территория. Я не знаю, что там, мы еще не поднимались да, Вот. Э, э, ну, вот так вот. Все, пока-пока.